Привет меня зовут Ардур и это первый урок как заработать деньги на EPN Алиэкспресс. Если ты не видел моих предыдущих роликов где я рассказываю какие хорошие можно деньги заработать на EPN Алиэкспресс и что это вообще такое, то ссылочка сейчас появится на экране, проходи по ней, посмотри сначала предыдущие уроки, а потом возвращайся к этой видеозаписи. А мы начинаем. Хотите действительно много зарабатывать или стать номером один в том что вы делаете, тогда именно для вас сегодняшний бонус книжка. Игорь Мана абсолютно бесплатно. Как ее получить я скажу немного позже. Давайте друзья поставим приоритеты именно в заработке на EPN и AliExpress то что доход должен быть постоянным он должен быть стабильным и он должен постоянно расти. В связи с этим мы создаем авторский канал серый канал для отстойника и стабильные ресурсы. Но смотрите авторский канал как создать не создавая вообще видео я сейчас покажу не переживайте видео вам пока не нужно будет создавать и тратить на это Сейчас раскрою вам секрет как привлекать подписчиков на авторский канал не создавая даже контента. Дальше что касается серого канала понятное дело мы его создадим и не один, но вы должны понимать что его могут в любой момент прикрыть. Именно поэтому у вас должен быть и авторский канал. Но на авторском канале сначала мы не будем тратить время записывать видео. Для начала мы просто будем его раскручивать абсолютно другим методом. Что такое канал для отстойника? Именно на этом канале видео отстаивается. То есть сначала мы загружаем видео на канал, который мы вообще не используем, мы просто загружаем туда видеоролики для того, чтобы проверить их безопасность и после того, как они там пробудут хотя бы 2-4 недели мы их уже будем загружать на наш серый канал. По поводу стабильных ресурсов, что это такое. Ну, друзья, это соцсети. Но пока мы будем использовать только ВКонтакте, но об этом в следующем уроке, мои уважаемые зрители: в своих обучающих уроках я стараюсь рассказывать о самой сути, о самой стратегии. Я не буду заострять внимание на таких вещах, как зарегистрировать почту, на какую кнопочку нажать. На эту тему видеороликов в интернете полным-полно. Поэтому, если какой-то нюанс вам не до конца понятный, то вбейте его просто в YouTube. Например, если Вам непонятно как создать почту на Gmail то забейте в YouTube как создать почту на Gmail и посмотрите на эту тему видеоролик а я же лучше расскажу вам саму суть, саму технику, саму стратегию, сам внутренний стержень именно успеха продаж и заработка. Но если вдруг у вас останутся какие-либо вопросы то задавайте их в комментариях под видео на YouTube. Итак мы создаем почту на Gmail после этого заходим на официальный сайт YouTube. После нажимаем на значок иконки и нажимаем творческая студия. Тут появляется надпись создать канал, нажимаем на нее. Можно здесь написать свое название, имя и фамилию, а можно использовать название компании или другое название. Я выбрал название компании, потому что тут название в одну строчку и название должно быть схожей тематикой вашего канала. Друзья мои, вы должны понять сейчас такую вещь, что сразу в лоб мы не будем сейчас пока продавать. Именно на авторском канале в лоб мы пока не будем продавать. Вам на авторском канале нужно привлечь внимание людей. Поэтому контент на вашем авторском канале должен быть максимально интересным и полезным. Поэтому вы подумайте, на какую тематику будет ваш канал, и в эту тематику назовите свой канал. Например, я давайте назову канал ⁇ Все о бизнесе и маркетинге ⁇ После этого ставим галочку я принимаю условия, выбираем категорию и нажимаем Готов. Теперь наш канал создан, но у нас на нем нет ни одного видео, а выглядит он вот так. Видите на нем нет ни шапки, ни иконки, ничего нету. По поводу оформления канала мы с вами поговорим в следующих уроках. Пока оставьте все так как есть. Теперь мы с вами снова возвращаемся в творческую студию. Грубо говоря это настройки вашего канала, полностью весь функционал я также расскажу в следующих видеоуроках. А пока мы концентрируемся на вкладке менеджер видео. Нажимаем на нее. И тут мы видим у нас есть строка видео и есть строка плейлисты. Мы нажимаем на строку плейлисты. Теперь рассказываю секрет друзья как продвигаться не имея ваших видео, как продвигать вообще пустой авторский канал не имея ваших видео. Благодаря друзья плейлистам именно за счет них мы будем набирать себе популярность и подписчиков и раскручивать свой канал, потому что плейлисты также участвуют в поиске как и сами видеоролики. Они также абсолютно ранжируются в поиске. Если провести сравнение, то получается, что один плейлист это примерно как один видеоролик, который у вас гуляет по просторам YouTube, набирая просмотры и подписчиков. Мы нажимаем новый плейлист и вводим название подборе названия ключевых слов описания вам помогут две программы я делал на них обзор. вот в этих роликах ссылки на них вы сейчас видите на экране проходите по этим ссылкам смотрите эти ролики и вы научитесь делать грамотно название теги и описание к видео и к плейлистам от чего зависит будет ли ваш плейлист набирать просмотры и подписчиков либо нет. А именно зависит от названия, от описания и от тегов. И также от заметок. Итак, я создал плейлист, придумал название, сделал описание и написал хэштеги. Хэштеги это несколько слов подряд через символ решетки. Между хэштегами ставится пробел. Теперь мне нужно набрать ролики. Но учтите, друзья, что это описание очень маленькое. Чем больше описаний, чем больше в нем ключевых слов, тем это лучше для поиска YouTube. Ваш плейлист будет вылазить чаще. Также теперь, чтобы плейлист имел хотя бы какой-то вес и авторитетность, Нужно набрать минимум 30-35 роликов в наш плейлист. Мы нажимаем на кнопку добавить видео и в поиске вводим ту тематику которую ищем. В данном случае мне нужно на AliExpress. Теперь я набираю эти видеоролики и нажимаю кнопку добавить видео. Вот таким образом друзья я буквально за одну минуту добавил 50 роликов в свой плейлист. Но вы должны еще раз напоминаю запомнить что название должно быть грамотно подобрано с помощью двух программ о которых я рассказывал вот в этих видео ссылка на которые сейчас появилась. Если вы их не смотрели то обязательно посмотрите иначе ваши плейлисты просто никогда не вылезут в поиске. В общем нужно придумать грамотное название очень грамотное описание теги. Теперь следующее нужно прописывать заметки У каждого видео которые вы добавили в плейлист. Если нажимать кнопочку еще есть добавить и изменить заметки. Когда вы нажмете на них то тут можно записать какие-то заметки. Сами заметки ограничены в символах поэтому я вам советую вкратце использовать ключевые слова. А проще всего чтобы не заморачиваться делайте так просто берите название ролика и копируйте его в заметки и так на каждом ролике. Таким образом это будут и ключевые слова и они будут подходить по тематике видео и плейлист будет лучше ранжироваться. Вот так вот создается один плейлист. Вам нужно таких плейлистов создать минимум 20. Больше я не требую для того чтобы приступить к следующему уроку. Но минимум это 20 плейлистов. Но я бы на вашем месте сделал как можно больше. Чем больше друзья плейлистов тем лучше ваш канал будет и быстрее раскручиваться и набирать обороты. Создать плейлист но на самом деле ничего сложного нету. Можно за день спокойно 100 плейлистов создать если действительно заняться этим вопросом. Я уже говорил друзья что школа абсолютно бесплатная но взамен я буду просить что-то для себя. Поэтому к данному заданию помимо того что нужно создать канал и создать минимум 20 плейлистов. И нужно их грамотно оптимизировать, нужно еще создать два плейлиста. Первый на тему заработка, второй на тему инстаграма. В эти два плейлиста в самое начало нужно добавить все мои ролики по теме заработка и все мои ролики по теме инстаграма. И после моих роликов добавить уже остальные чужие ролики по запросам связанные с раскруткой инстаграма и связанные с вопросом заработка. Так чтобы в этих двух плейлистах было по 50 видеороликов. Даже если это вам тематика не подходит ничего страшного создайте эти два плейлиста. Это обязательное условие. После того как вы создадите 22 плейлиста пришлите мне в контакте личным сообщением ссылку на свой канал чтобы я проверил ваше домашнее задание и мы перейдем к следующему уроку. После того друзья как вы создали свои 22 плейлиста Заходите на главную страницу вашего канала, нажимайте на эту шестеренку и тут передвигайте галочку настроить вид страницы обзор. Включайте ее и нажимаете сохранить. Теперь главная страница вашего YouTube канала выглядит совсем иначе и мы будем сейчас добавлять разделы. Мы нажимаем добавить раздел. Тут выбираем один плейлист. Макет в ряд по горизонтали. Теперь мы можем добавить чужой плейлист. То есть который мы даже сами не создавали он нам конечно трафика не принесет, но он может помочь нам удержать новых подписчиков или превратить новых зрителей в подписчиков благодаря хорошим плейлистам. Поэтому если есть уже какой-то созданный плейлист, то вы можете просто добавить его сюда целиком. Ну например мои какие-то плейлисты. Мы оставляем галочку на моих плейлистах, нажимаем найти плейлист и вот высветился наш один плейлист который я создал. У вас же будет 20. Выбираем его. В этот плейлист я добавил еще своих роликов и поставил их вперед. Теперь давайте добавим еще существующий плейлист, ну например я добавлю свой канал. Для этого вам нужно зайти на тот плейлист, который вы хотите скопировать, скопировать его адресную строку и нажать «Добавить раздел», выбираем один плейлист, после этого выбираем уже не в ряд по горизонтали, а вертикальный список и вводим адрес, нажимаем «Добавить». Вот мы видим добавился новый плейлист, после этого нажимаем «Готово». Сами плейлисты важно чередовать. То по горизонту, то вертикально, то по горизонту, то вертикально. Это лучше для визуального эффекта. Вот смотрите друзья. Буквально за 5-7 минут канал с полного нуля уже выглядит как грамотно оформленный красивый канал и уже притягает к себе внимание и люди будут задумываться а подписаться ли мне или нет и будут подписываться. Добавлять разделы друзья можно только в ограниченном порядке. К сожалению нельзя добавить там 50 или 100 плейлистов. Вот, но нужно обязательно добавить все плейлисты тоже нужно также популярные видео советую вам создать и можете допустим сделать подборку на несколько плейлистов теперь важное задание для моих учеников мне очень необходимо чтобы у меня был дополнительный пиар моего канала для того чтобы он рос для того чтобы я еще больше старался для вас делать еще лучше и качественный контент поэтому вы выбирайте каналы подписки и на этом канале нажимаете подписаться на мой канал. После этого нажимаете ОК. Не нужно ограничивать доступ к подпискам. Нажимайте кнопочку ОК. Больше, друзья, ни на один канал подписываться не нужно. Вы подписывайтесь только на один мой канал и все. Если хотите подписаться на какие-то каналы, используйте для этого другие каналы. После этого вы нажимаете Готово. Выбрали еще раз, повторяюсь, подписки на графе каналы и нажимаем готово. Таким образом я у вас рекламируюсь. Теперь, где нужно еще добавить обязательно мой канал. Интересный канал и раздел находится справа, нажимайте на него и сюда копируйте URL моего канала и нажимайте добавить. Можете оставить надпись интересный канал можете написать что-то наподобие советую посмотреть на свое усмотрение. Для меня важно главное чтобы от вас шел поток. В своей Google аналитике я буду видеть от какого именно ученика сколько мне приходит подписчиков просто гостей и со временем это тоже будет вознаграждаться в виде каких-то личных частных консультаций в помощи по построению именно заработка в интернете. Повторюсь вам нужно создать хотя бы минимум один канал где будет 22 плейлиста в каждом плейлисте желательно по 50 роликов, но минимум 30 роликов. Добавить ролики пару секунд. Зато чем больше в плейлисте видеороликов на данную тематику, тем он чаще будет вылазить в поиске и в похожих видео. И тем больше у вас будет подписчиков и быстрее ваш канал начнет раскручиваться. Также друзья: никто вам не запрещает создать не один такой канал, а несколько. Но я требую пока только один канал. Хотите зарабатывать быстрее и больше, создавайте 10 каналов вам никто не мешает. Но учитывайте друзья если будете создавать много каналов то на одну почту один канал и ни на одном канале не включайте ни в коем случае монетизацию. А также очень важно если вы заходите в несколько каналов то нужно заходить с разных браузеров. И я бы на вашем месте использовал браузер Tor. Ну например вы на основном своем канале сидите с Google Chrome на втором канале вы сидите с браузера Tor. И может на третьем там с оперы, на четвертом с интернет эксплойера, на пятом с Mozilla. То есть ну вот так вот используйте разные браузеры. Для серых каналов используйте только браузер Tor. Я надеюсь друзья что вам из сегодняшнего урока все понятно. Но если же у вас какие-то остались вопросы не стесняйтесь задавайте их в комментариях под этим видеороликом. Также я буду очень рад если вы просто оставите комментарий под этим роликом о том насколько вам этот ролик понравился, насколько он оказался для вас нужным и полезным. Ну а теперь друзья как получить обещанный бонус. Нужно оставить под этим роликом комментарий, но обязательно комментарий должен быть с ключевыми словами из названия видеоролика, подписаться на мой YouTube канал и вступить в закрытую группу ВКонтакте. Ссылка на группу будет в описании под этим видеороликом. Сразу говорю книга очень сильная и действительно помогает стать номером один в любой тематике. Напоминаю с тобой был Артур Рус. На своем канале я рассказываю о том как зарабатывать деньги в интернете без вложений, как раскрутиться в ютюбе и в инстаграме снимаю разные полезные обзоры, рассказываю о интересных программах и постоянно разыгрываю какие-то призы. Обязательно нажимай прямо сейчас на эту красную кнопочку и подписывайся на мой канал и тогда ты всегда будешь в курсе. А также твоему вниманию я предлагаю два видеоролика. Один как зарабатывать деньги от 100 тысяч рублей и второй все о биткоинах. Это криптовалюта. Один биткоин стоит 35 тысяч рублей. Спасибо тебе за просмотр этого видеоролика до конца. Помни любой может стать любым. Самое главное знать как. Ключ ко всему это информация. А я с тобой на этом прощаюсь. До встречи в следующих видео уроках. Пока-пока.